Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такой удивительно нежный узор из ажурных веерочков. Рисунок без смещения, поэтому рапорт вязания по вертикали составляет всего 4 ряда. Давайте приступать делаем начальную петлю. И набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 9 плюс две петли. Цепочка готова. Первый ряд. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем 4 воздушных петли подъема. Ту, которую держим, пропускаем и за ней еще 2 петли, а в третью вяжем столбик без накида. Четыре воздушных. В цепочке три петли пропускаем и в четвертую столбик без накида. Это основание для веера. 5 воздушных. Цепочки 4 пропускаем и в пятую столбик без накида это арочка перехода между элементами снова 4 воздушных в четвертую столбик без накида. 5 воздушных в пятую столбик без накида. И такие арочки чередуем до конца ряда. В конце первого ряда, после крайней арочки из четырех, Набираем две воздушных петли. В цепочке две пропускаем. А в третью, последнюю вяжем столбик без накида. Второй ряд. Одна воздушная петля подъема. В крайний столбик без накида вяжем столбик без накида. Дальше будем вязать в первую арочку из четырех воздушных. Вот она. В нее нужно связать 9 столбиков с одним накидом. Первый веер готов. Привязываем его столбиком без накида к арочке из 5 петель. Под следующую арочку из 4 петель снова вяжем 9 столбиков с одним накидом. Привязываем ее столбиком без накида к большой арочке. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда после крайнего веера в цепочке воздушных отступаем 2 петли, а в третью вяжем столбик без накида. Третий ряд. 4 воздушных петли подъема. Теперь над девятью столбиками мы должны связать 7. Поэтому первый пропускаем, а во второй вяжем столбик с одним накидом. Воздушная. Второй столбик с накидом, в следующий столбик, воздушная, третий столбик с накидом. Воздушная, четвертый столбик. Воздушная, пятый. воздушная шестой воздушная и седьмой слева тоже один столбик остался не провязанным переходов в этом ряду нет Сразу начинаем вязать следующий веер. Первый столбик пропускаем. А начиная со второго, 7 столбиков с одним накидом, а между ними по одной воздушной. Последний столбик не провязываем. В конце делаем 2 накида и вяжем столбик с двумя накидами в столбик без накида предыдущего ряда. Четвертый ряд. Одна воздушная петля подъема. Столбик без накида в столбик с двумя накидами. И под воздушную, между первым и вторым столбиками, вяжем столбик без накида. Три воздушных. столбик без накида под следующую воздушную три воздушных столбик без накида три воздушных столбик без накида три воздушных Столбик без накида. 3 воздушных. Столбик без накида. Над семью столбиками мы связали 5 арочек по 3 воздушных. Перехода тоже нет. Здесь крючок между шестым и седьмым. А дальше вводим его между первым и вторым столбиками нового веера. Вяжем столбик без накида. Над этим веером тоже 5 арочек. В конце ряда после пятой арочки крайнего веера мы вяжем столбик без накида в верхнюю четвертую петлю подъема. И сейчас свяжем пятый ряд. Он дублирует первый, но вяжется над веерочками, а не над цепочкой воздушных. Также будем вязать арочки по 4 и 5 воздушных. Итак, набираем 6 воздушных петель подъема. Во вторую арочку из 5 вяжем столбик без накида. На двером четыре воздушных, привязываем их столбиком без накида к четвертой арочке, пять воздушных для перехода. Привязываем их ко второй арочке второго веера. Над веером снова 4 воздушных. Столбик без накида в четвертую арочку. пять воздушных для перехода. Столбик без накида во вторую арочку. Так создаем основу для следующего ряда веерочков из 9 столбиков с одним накидом. В конце ряда, когда связаны 4 воздушных петли над последним веером, набираем 2 воздушных. И вяжем столбик с двумя накидами в столбик без накида предыдущего ряда. Раппорт узора по вертикали, со второго по пятый ряд. Веерочки располагаются друг над другом. Вяжем их под цепочки из четырех воздушных. То есть наш сегодняшний узор без смещения. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки